Хей, hey, всем привет! С вами Элвер. Давно не виделись. Сегодня вышло новое обновление Valorant, патч 1.02. Погнали разбираться. Был изменен баланс агентов. Теперь за Вайпер токсичная завеса может прожигать стены. Теперь получение урона от змеиного Укуса на некоторое время ослабляет игроков, а время перезарядки активации Ядовитой Сферы увеличено с 0,5 секунд до 6. Теперь перейдем к Джет. Буря Клинков теперь перезаряжается, если Феникс погибает, пока действует его способность Возврата. Рассмотрим Рейну. Сфера Души теперь появляется, если Рейна убивает Феникса, пока на него наложен эффект Возврата. За Cypher была исправлена ошибка, из-за которой камера могла заблокировать обезвреживание Спайка. Было добавлено ограничение, не позволяющее камере проходить через порталы на карте Bing. Не забыли изменить оружие. Теперь точность баки при перемещении сидя была изменена с 3,45 до 4,1. Точность при ходьбе была изменена с 6,4 до 4,4. А точность при беге была изменена с 3,5 до 6,4. Также добавили соревновательный режим. Появилось новое название высшего ранга «Радиант». Также была увеличена допустимая разница в уровне мастерства при игре с друзьями во время калибровочных матчей. Пару часов назад в группе Valorant была запись, то, что они нашли какой-то баг, и соревновательный режим появится чуть позже, через 2-3 дня. Теперь на всех картах были изменены участки, на которых вероятность заметить противника при выходе из угла составляет 50%. Теперь была добавлена способность сдаваться. Чтобы сдаться, вам достаточно написать в чат слэш FF. Также был изменен текинг. Ограничение максимальной скорости при перемещении было изменено с 3 до 1. Был изменен режим быстрой установки спайка. Добавили новый вид сфер. Сфера трассировки. Сфера повышения скорости была заменена на боевой стимулятор. Теперь сфера чумы и сфера паранойи появляются с одинаковой вероятностью. Ну что ж, дорогие друзья, всем спасибо за просмотр, с вами был ваш любимый Элвер, всем пока!